Ребят, всем привет, всем привет! Идем забирать автомобили. Итак, друзья, снова, снова авторынок, зеленый угол. Время уже часов нету. Время уже 5 часов вечера. Рынок закрывается. В 5 часов все на замок. Охрана, собаки и так далее. А мы забираем очередной автомобиль. Это Toyota Aqua в рестайле автомобиль 2016 года. Автомобиль по кузову целый, он не битый, он не крашенный, он не ржавый. Все детали целые, родные, все на месте, ничего не крутилось, не откручивалось, не срывалось. Стоимость автомобиля 665 тысяч рублей. Посмотрите на лицо автомобиля, туманки, фары, линзы. Далее, значит... По салончику сейчас немного расскажу бесключевой доступ повторители черный салон здесь комбинированные у нас ставки коврик виде комплектация модная а, далее далее далее далее далее мы купили резину резина упакованы в пакета в пакеты два колеса лежит сзади два колеса лежит в багажнике как бы э, все четыре колеса залазят да вот оцените объем багажного отделения их можно сюда положить то есть поставить их стоило так раз два три четыре но тогда дверка у нас будет закрываться закрываться немного с трудом ладно дверь мы насиловать с вами не будем по низу автомобиль новое, все можно сказать полтора литра гибрид сзади так называемая антенка акулий плавник э, что я хотел сказать мы столкнулись а, с покупкой резины, да. Обратите внимание, резина шипованная, резина новая. Так вот, друзья, у нас. Ладно, давайте, наверное, сядем в машину. Поедем потихонечку в транспортную компанию. Ребят, у нас а, шипованная резина, да? Ой, какой холод на улице. Прям дубак дубаком. Вот еще раз повторяю. У нас сейчас а, минус 10. Я не знаю, блин, ветер дует, сдувает, как ну минус 35, минус 40, а то и больше. И опять же, что касается гибридов, да, автомобиль едет, он заводится, он глохнет. То есть проблем, проблем нету. Те, кто боятся брать гибриды куда-то в Сибирь, я не знаю, там в Якутию, еще куда-то. Ребят, у нас тут мороз, ну поверьте, не меньше. С учетом нашего климата. С учетом нашего климата. А, как мы располагаемся да вот не знаю видно вам отсюда не видно вон у нас море то есть наш город наш город с трех сторон он умывается морем поэтому поверьте дубак у нас конкретно зимой стоит а и так столкнулись значит еще пока едем в транспортную компанию смотрите сколько сколько правого руля Уезжает от нас. Это только авторынок Зеленый угол, и здесь находится там, по-моему, две транспортные компании. То есть раз автовоз стоял, два автовоз стоит, три авто стоит. А вы представляете, сколько сколько транспортных компаний находится у нас по городу? То есть кто-то там э, вот звонки начали поступать, мол рынок стоит, продаж нету. Да где же стоит рынок? Где он стоит? Каждый день с рынка уезжает довольно много. Автомобили, то есть народ, все люди все покупают и покупают правый руль. Сейчас э, будем ехать, еще покажу автовозом. Итак, значит, э, столкнулись с покупкой резины. Больше мы покупать шипованную резину не будем. Ребят, мы объездили полгорода. полгорода. У нас шипы не актуальны. То есть э, остался, остались. Так, дай проехать. А остался какой-то хлам, там распродажи, там одни, одно, два колеса. Ну, блин, поймали мы себе геморроя с покупкой резины. У нас липучка. У нас японская липучка, да, она бы ушная но а, у нее остаток идет. Так, человек, дай проехать, а? Человек, да, проехать, дай, ага. А остаток там 95 98 процентов да это вот еще раз повторяюсь это бушная резина но она японская она едет она никуда никуда не денется ладно давайте вернемся к автомобилю по месту ну я думаю вы уже место оценили да а, в акве единственно что мне не нравится то вот вот это вот стойка стойка да я вот сейчас сел машина немного как бы а, ударился головой руль идет обычный пластмассовый посередине Дудка дудить. Дудит. Полный мультируль. Проверка работает. Управление дисплеем, печка, температура. Вот таких два модных подстаканника с этой стороны и с этой стороны. А, мы их, наверное, может, сейчас потише сделаем. Мы их можем использовать зимой, да, сюда поставили. А, поставили, там, я не знаю, кофе, она у нас будет греться. Либо летом включили кондиционер у нас работает как холодильник автомат машина в комплектации с подогревами сидений подогревы это редкость для аквы отключение антибукса экорежим ЕВ. гибрид полноценный гибрид сейчас сейчас поршневая группа на двигателе она не работает мы едем мы катимся на батарее на тяге. то есть идет реально огромная просто огромная экономия а, бензина центральная часть торпеда пластик сама центральная консоль сведена посередине на середину все ясно все удобно все доступно мультимедиа система климат-контроль ну и снизу снизу идет бардачок а, пробег на автомобиле пробег вот это настоящий реальный аукционный лист, который бьется в статистике. Видите, машина по кузову она вся целая, вот А1 А1 А1. Это все мелочи. Пробег 64 473 километра. Сейчас на одометре 64 512 километров. Ну почему больше? Потому что пока в Японии машина в пор доехала, пока ее с Владивостока в пор забрали, да, отогнали на зеленку плюс а плюс сейчас мы ездили за резиной то есть тоже накатали там километров наверное не знаю может 10 может 15 на этом автомобиле а, по подвесочке вопросов нету да в принципе вообще вот вопросов да по этому автомобилю нету цена адекватная очень хорошая цена за данный автомобиль а, Итак, наша транспортная компания не наша, через которую мы отправляем. Погрузка автомобилей продолжается. То есть погрузка идет полным ходом. Вот дядя тоже встал. Как мне сейчас туда проехать? Ладно, мы проедем. Поедем в объезд. Проедем. Автомобиль, данный автомобиль идет. А, кстати, это был поиск автомобиля, это был автоподбор, подбор автомобиля под ключ полностью с покупкой резины и так далее. Автомобиль едет э, в город Челябинск. Для... Вот, ребят, видите, по камере заговорился, по камере заговорился, поехал, поехал не туда, а куда надо. Ладно, камеру сейчас вот так сделаем, развернем. Смотрите, машины, да, машины стоят. Помимо, так, давайте развернемся сейчас сначала, аккуратно. Вон, видите, машины стоят, там грядка стоит, филдера стоят, так все стоит. Помимо рынка есть так называемые отстойники, да? Когда у продавцов автомобили на рынок не влезают, они отгоняют их. Ну, в отстойник, да, я уже сказал. На другие стоянки. Вот тоже. Вот это все автомобили с рынка, они все продаются. Помимо вот этой стоянки есть еще а, множество других стоянок. Ну, как правило, они все базируются где-то в районе зеленого угла вот только мы знаем раз два три а, только мы знаем 4 стоянки 4 астоника да поэтому машины есть машины покупают Ну, соответственно машины машины будут покупать мысль вылетела из головы забыл что сказал забыл что сказал в общем вот такой вот автомобиль toyota aqua 2016 год с пробегом 64 тысячи кстати остаточная емкость батареи 90 90 процентов это состояние это состояние ближе к новой за 665 тысяч рублей друзья ну и следующий самый наверное наипопулярнейший автомобиль которого которые хотят приобрести все он постоянно пользуется спросом он постоянно у нас идут а, по таким автомобилям автоподборы а, это самый популярный минивэн которому ну в принципе наверное аналогов аналогов просто нету это honda freed есть honda freed есть honda freed спай данный автомобиль это именно honda honda freed но кузов новый а, автомобиль 16 -го года таких автомобилей еще а, очень мало в плане потому что они новые до да? а, вести их вести их начали недавно сейчас остановимся остановимся по дороге в транспортную компанию так сейчас мы проедем здесь ямки осторожно О, проехали проехали остановимся я вам подробненько не подробненько да а, вкратце про данные автомобили я вам сейчас расскажу ну и пока едем до транспортной, значит двигателя устанавливается полутора литровый L15B, 131 лошадиная сила. Автомобиль у нас на вариаторе. Многие вы знаете, там хочу автомат, хочу автомат, ребят, да чего вы так пугаетесь вот этих вариаторов? Поймите, раньше была механическая коробка передач, да, ну грубо говоря коробка, там палка на палке ее называют. У меня там машина на палке, вот потом появились автоматы все начали пугаться этих автоматов ездят ездят Вариаторы бояться не надо просто правильная эксплуатация там правильная замена масла и вопросов по вариатору никаких не будет так давайте немного вернемся к фриду да к нашему едем подвесочка мягкая она вы вот, знаете даже даже помягче чем чем в предыдущем я вот Еду, да, но не как конечно, в крауне, да, когда там как корабль плывет. Но тем не менее автомобиль не жесткий. То есть едем как-то вот переваливаемся, перекачиваемся. Нету такого, знаете, что там бум, бум, бум, бум и так далее. Ладно, сейчас остановимся, покажу вам. Ой, на улице жесть как холодно, прям выходить не хочется, выходить не хочется, но но придется выйти. Итак, значит, это фрит. такой. Сероватым оттенком серый цвет. Автомобиль 2016 года. Он не битый, то есть машина целая. Да, присутствует небольшие нюансы по кузову, по кузову. Но если честно, если честно глобала никакого нету. Значит, фарики идут у нас обычные. Они как бы разделены на две части. Да, раз, два, три он на летней резине он без литья туманок и туманки на нем не установлены стоимость автомобиля 870 тысяч рублей также у нас есть датчик при столкновении просто посмотрите на внешний вид автомобиля да то есть он а, все-таки изменился Фрит. и как бы ну... Полностью автомобиль изменился. Лобовое стекло, стойки, короче, все, все, все, все поменялось, вплоть, а, вплоть до салона. Значит, боковые зеркала заднего вида у нас идут с повторителями, бесключевой доступ, электродвери. Ветровиков, к сожалению, на автомобиле нету, но это можно установить. И задняя часть автомобиля. Плюсик, видите, нарисован фрид плюс. А, давайте посмотрим по низу состояние автомобиля по нижней части. Видите, все целенькое. 4 ВД автомобиль. Сзади у нас дополнительный стоп-сигнал, антенка. Ну и, соответственно, идет тонировочка. Начнем с вами с багажного отделения. Сегодня краткий такой мини-обзор. Сегодня а вот эти автомобили, которые мы вам показываем в видео. Ну, здесь у нас предусмотрен столик. Да, такой не столик, какие-то полочки. Они двухъярусные. То есть можем их, можем их трансформировать. Здесь у нас прячется ремкомплект удобства, да, до в багажнике, ну никакого нету, кроме прикуривателя, вот тут подстаканчик какой-то. с этой стороны идет у нас все то же самое. А ну и подсветка вот здесь встроенная в дверь. значит второй ряд сидений, электро двери, у нас идут диваном, подлокотника здесь у нас нету, три подголовника ну и снизу идет ковровое покрытие сиденье у нас ездят вперед назад они раздельные Так раз два давайте посмотрим сколько здесь места так сел автомобиль электродверь закрыли вы знаете вот по месту я вам хочу сказать здесь побольше места чем в предыдущем кузове я в предыдущий кузов сажусь как-то вот ну как-то там не то было а здесь все то то есть место место много значит что что у нас здесь с вами есть давайте посмотрим это ручка раз ручка два. японцы молодцы то есть ну придумали вот такие шторочки до да? тонировочка раз они штатные то есть они туда спрятались надо нам от солнышка закрыться раз повесили все, от солнышка мы а, с вами спрятались. То есть, ну вот это сиденье оно тоже ездит, хотя я его не буду выдвигать. В принципе, чего его выдвигать? Электростеклоподъемники. Стекло мы открываем. Шторка у нас как стояла на месте, так и стоит. Закрываем. С левой стороны, как видите, все то же самое. Дверные карты, пластик, все, ребята, идет все везде в пластике. А, подстаканник. С этой стороны тоже подстаканник, ну и у нас имеется проход, да, на первый ряд сидений мы можем туда пройти, но я думаю этим этим никто э, не пользуется. Так, давайте, наверное, переместимся. Куда мы переместимся? На место водителя. Мы переместимся с вами. Я вот камеру на себя направил, хочу, как бы примерно, да, вот многие просят, а, стой возле машины, чтобы понимать, да, какая она там по высоте, вообще там по габаритам и так далее. Ну вот, ребят, примерно вот вот так вот. И тоже многие просят, мол, направляя на себя камеру, когда садишься в автомобиль. Вот, пожалуйста, вот я к машине подошел. Сажусь. Раз, два, все. Сел с первого раза. Что? Так, окошко закрываем водительский электро стеклоподъемник автоматически остальные не авто что мы здесь а, с вами имеем что мы здесь с вами видим начинаем а, с пассажира спинка регулируется подлокотник у нас документы на автомобиль кстати автомобиль с настоящим аукционным листом который бьется по статистике там у нас фальшвейер дверная карта пластик ну и множество а, небольших бардачков здесь тоже что-то типа это вот так это можно сделать допустим телефоном туда положить там подстаканник нас по светочке идет две дуечки а, две дуечки airbag Авариечка. верхний бардачок вот в верхнем бардачке как бы вам показать вот такого плана штучки тут такие есть не знаю для чего они. нужно ладно это как бы это как бы не столь важно далее так наверное, надо развернуться да потому что солнце светит в камеру боюсь там будет вам отсвечивать все сейчас мы с вами развернемся смотрите поехали да, начали движение вот видите сейчас все ну как бы она пропадает да там движение показывает вот Движение заднего хода мы видим, в какую сторону у нас с вами повернуты колеса. То есть, ну, тоже очень удобно. Так, сдаем назад, сдаем назад. В принципе, я думаю, все, солнце светить не будет. Как вы видите, камера заднего вида на автомобиле установлена. При включении задней передачи у нас идет пим пим пим пим пим пим ВРНДС, управление климат-контролем, подогрев зеркал, подогрев дворников, подогрев сидений в двух режимах. То есть можно больше, да, можно поменьше. Забор воздуха из салона, включение кондиционера, отключение печки, регулировка направления потока воздуха, ну и регулировка температуры. Смотрите, я вот включил сейчас на максимум, даем на максимум. У меня здесь загорело все красненьким делаю меньше горит синий свет а здесь у нас кнопочка режим эко то есть нажимаем ее вот она сейчас выключена нажал ее вот здесь у нас на табло загорелось. выключил я ее а, отключение системы iStop. то есть опять же вот сейчас я ее нажимаю всю систему у нас это отключилась далее у нас идет с вами полный мультируль то есть это управление магнитолой работает работает а дальше значит идет управление меню вот оно. Тоже управление меню. Вот здесь, кстати, показано то, что батареечка скоро сядет. А здесь у нас температура за бортом минус 12 градусов. Остаток километража, который мы сможем с вами преодолеть, 95 километров. Ну и одометра. Пробег на автомобиле 93 тысячи. Тахометр, как вы видите, электронный. Спидометр тоже электронный. Стрелка бензобака тоже идет электронная. И кнопка старт-стоп она вот такого вот плана, она красненькая. Машину выключили, машину выключили, она у нас потухла. Вот здесь загорелся знак Honda. Сейчас машину заводим, завели. А, далее, ну это трипы, управляем трипами, подсветочка с этой стороны значит у нас идет а, подогрев лобового стекла там подогрев дворников был отключение датчика при столкновении отключение датчика движения по полосе корректор фар напоминаю когда стоит на нолике фары светят фары светят вдаль если мы сделаем с вами допустим на троечку да фарики они опустятся будут светить как бы под машину но ну, мы допустим всегда ездим на минимуме да чтобы они светили вдаль открывание капота открывание бензобака пойдемте посмотрим на сердце автомобиля на двигатель полутора литровой где 130 130 131 лошадиная сила 90 тысяч двигатель как часики родное лобовое стекло резину бы сюда еще в неринге едет автомобиль Так, ну что, с этим автомобилем будем заканчивать. Кстати, вот такого плана идет ключик. Ключик. Ну, видимо, батареечка подсела. То есть с ключа можно а, открыть двери, да? Мы сейчас отсюда пооткрываем. Видите? Раз. Два. Все работает. Закрываем. Холодно. Сквозняк. Все, с этим автомобилем закончили давайте возьмем немного цен toyota sp 2014 год такой фиолетовый насыщенный цвет полтора литра аукцион 4 балла кнопка старт стоп 575 тысяч рублей honda fit l комплектация 16 год 1 и 3 gpeg джимняя резина зимняя резина 639 тысяч рублей honda grace ребят полноценный гибрид 15 год полтора литра 74 рубля я думаю 740 тысяч она стоит honda freed spike десятый год стоил автомобиль 545 тысяч сейчас цена указана 525 тысяч рублей еще один спайк dualis цены нету спайк понятно honda fit shuttle цены цены нет toyota Filder. ну ладно сегодня у нас а, не обзор цен был да сегодня показали какие какие машины мы забираем еще один стоит toyota Spike, полтора литра L комплектация зимняя резина спойлер а, 600 тысяч рублей subaru хаслер хаслер еще один стоит рактис рактис вот стоит дайхатсу хайджет хайджет цена у него 319 тысяч рублей мы на этом с вами видео будем заканчивать вот мы пришли сюда будем проверять этот автомобиль на сегодня все всем пока всем пока